Всем привет, и в этом видео мне хотелось бы устроить небольшой тест-драйв для драйвер шагового двигателя и самого шагового двигателя. Мне это нужно для одного из моих проектов, и, в общем, заказал я с Алиэкспресса вот такой вот шаговик. Это 57-й размер. вот, и вот такой вот драйвер 268N. Он идет с максимальным током 5 ампер. Но, опять же, возможно, это 5 китайских ампер. Но, ну, померьте, это нормально, может, только под нагрузкой. Построен он на микросхеме TB6600. В принципе, довольно известная микросхема. Но сразу хочу сказать, что столкнулся я с такой немножко неприятной особенностью его конструкции, такого драйвера. Я их заказал два. Разобрал второй. Ну, как бы я и первый, и второй уже переделал. Вот, но когда разобрал, заметил вот такую вещь. Значит, сама микросхема, она болтиками вот этими прижата не была. Это я уже их поставил. А там стояла, вот я ее прилепил рядом, термопроводящая такая прокладочка толщина где-то в миллиметр. Я ее выкинул, перепаял немножко микросхему, подогнул, чтобы плотно прилегало к радиатору, и посадил всего на термопасту. В общем, теперь я уверен, что перегрева микросхемы, наверное, не будет. В общем, может быть, это мне только так повезло. Возможно, китайцы лепят все подряд. То есть, во, во всех блоках просто такие силиконовые прокладочки термопроводящие. Честно говоря, я им не особо доверяю, поэтому поменял. Так что, принимайте его внимание. Значит, у этого драйвера э, есть настройки. Первая настройка – это настройка максимального тока на выходе. Значит, для этого двигателя максимальный ток фазы 2,5 А. Но, ну, соответственно, тут я его тоже выставил 2,5 А. В принципе, если ток поставить побольше, тут он до 5 А настраивается, должен увеличиться крутящий момент на валу. Там, например, в зависимости от оборотов. Но, опять же, все это можно посмотреть только на динамометрическом стенде. Такого стенда у меня нету. Поэтому, к сожалению, такую характеристику я потестить сейчас не могу. И вторая характеристика, которую можно настроить, это деление шагов. Тут у нас идет деление от единички до 1,16. Для чего это нужно? Значит, при единичном делении у нас каждый импульс, приходящий на вход шага, перемещает вал-двигателя на один шаг, соответственно. А при делении 1 к 16 шаг двигателя дробится на 16 частей. Соответственно, повышается точность позиционирования. Ну и так субъективно просто он начинает мягче работать. Вот. Значит, для теста я буду использовать два вот таких прибора. Это настраиваемый блок питания и генератор частоты. Сейчас у меня выставлено напряжение 12,3 Вольта. Грубо говоря, как будто мы запитываемся от блока питания компьютера. Ток блок немножко привирает. На самом деле тут где-то миллиампер 300-350 идет. Импульсы у меня отключены. Ну, естественно, вал двигателя стоит на месте. Сейчас у меня деление включено единичное. То есть каждый импульс равно один шаг двигателя. Когда импульсы не переходят, вал двигателя блокируется магнитным полем. Ну, в общем, пальцами его вернуть не могу никак и теперь включим например частота 40 герц будет и напряжение на вот этих вот контактах логических, 5 вольт ну, грубо говоря у нас схема рабочая от 5 вольт включаем выход и вот у нас пошла работает двигатель приходят импульсы все нормально значит сразу скажу, что я уже погонял вот этот драйвер и заметил вот что Значит, если его надо использовать в схемах с напряжением контроллера 3,3 вольта то могут возникнуть проблемы Значит, понижаем рабочее напряжение до 4 вольт все прекрасно работает понижаем напряжение 3,5 вольта все работает 3... 4 вольта, все работает меняем на 3,3 все встало то есть чистые 3,3 вольта драйвер уже не воспринимает как с этим бороться возможно поможет замена резистора значит у нас ну, это точно такой же драйвер, как я уже говорил все входы логические, они развязаны оптикой это оптические пары стоят и 3 резистора что-то эти резисторы поменять на... с меньшим номиналом и по идее это должно помочь но по факту не знаю я не пробовал в теории помочь должно так что вот такая вот засада может случиться сейчас я верну все обратно на 5 вольт и будем гонять уже по частотам как я уже говорил у меня стоит коэффициент деления единичный. Не знаю, возможно, камера немножко обрезает звук. Но сейчас двигатель тарахтит, как трактор. То есть стоит такой гул, и чувствуется жесткая работа. Частота сейчас идет 40 Гц. А рабочее напряжение сейчас 12 вольт. Попробуем увеличить частоту. 50 Гц. 100 Гц. Двигатель субъективно стал работать понягче, ну потому что выросла частота. 200 Гц. 500 герц Вот это вот дергание пропало Уже просто такой вот Плавный гул 600 герц 1 кГц 1100 герц Гул появился опять 1200 герц Двигатель опять начал трястись 1300 вообще В общем встал 1400 герц Двигатель встал и обратно он запускается при частоте 900 герц. Как раз на 900 герц он вполне всего работает. То есть, вот таких вот вибраций нет вообще. Двигатель спокойненько стоит. А вот 1200 он нужно начинать холстеть. Теперь мы попробуем увеличить напряжение питания. И посмотрим, что это Вместо 12 вольт поставим еще в районе 20 900 герц как все шумно и 1200 1300 герц он также лопнет В общем, на 1100 еще как-то пробивается но уже сбивается работа В общем, не помогает это абсолютно никак теперь попробуем использовать деление, деление напряжения я сразу поставлю одну 16 и посмотрим что будет Так, в общем, перещелкнул я вот эти переключатели. Они используются для управления режимами тока и частоты. Вот ну, такие просто, как блочок из шести переключателей. Значит, сейчас у меня ток стоит также 2,5 А, как указано в спецификации на шаговый двигатель. А частот, э, коэффициент деления частоты 1,16 Значит, напряжение у меня 12 вольт и частотой я поставил 600 герц включаем и на частоте 600 герц у нас он еле-еле крутится остановить его руками невозможно в общем нормально плавно тихая работа и нормальный крутящий момент понятное дело что руками это субъективный замер но за неимением динамометра только так можно померить Теперь поставим частоту, например, 5 кГц, вот у нас 5 кГц. Стабильная работа. На коэффициенте деления единиц уже на 1200 Гц он сходил с ума. Но тут, поскольку обороты ниже, то за счет оборотов он плавнее идет, плюс у нас более плавный сигнал на обмотке приходит. Теперь поставим, например, 10 кГц. Напряжение у меня сейчас выставлено на 12,5 вольт. 10 кГц. 15 кГц. 20 кГц. 24 кГц. 25. 30 кГц. 40 кГц. 50. 60, 70 80 90 100 килогерц появился писк 110 килогерц он встал значит это при напряжении 12 4 вольта 110 килогерц 12 4 вольта двигатель стоит понизим чуть-чуть напряжение ой частоту 100 герц он опять не пускается посмотрим на какой частоте начнет крутиться 90, 80, 70, 60, 50, 40, 20 вот на 10 кГц он опять запустился значит возможно там где-то килогерц 12-15 частота запуска, но я имею шагом 10 кГц сейчас посмотрим на какой частоте он пустится если использовать по 1 кГц 20 вот на 17 кГц он нормально пускается еще заметил вот такую вещь что при резком изменении частоты он встает значит сейчас у нас было больше 100 кГц на 110 он встал стоит 20 я резко поменяю до 50 ну, 60 и двигатель встал то есть вот этот драйвер и двигатель они не любят резких перепадов частоты значит на 12 с половиной вольтах резкий перепад частоты двигатель не любит и максимальная частота с которой я смог его запустить это где-то 105-110 кГц. Он уже останавливается. Теперь я повышу напряжение. Значит, сейчас уменьшаем частоту. Повышаем напряжение вольт до 20 с чем-то. Вот, 22 вольта. Частота у меня также стоит 30 килогерц сейчас. И посмотрим, как он будет работать. Включаем. Пускаться на 30 кГц он не хочет. Но то вот на 20 кГц он уже стабильно запустился. На 12,5 вольтах у нас было 17,5 кГц. В общем, напряжение оно вытягивает этот момент. И попробуем его раскрутить теперь. Опять же, с шагом 10 кГц он не хочет работать. Он останавливается при резком изменении частоты. Будем накидывать по 1 кГц. 25 30 40 50 кГц 70 80 100 105 110 кГц 120 150, 170 кГц, то есть все нормально работает. Он крутится с бешеной скоростью, 170 кГц, то есть это килогерц, именно не герца, и напряжение 22,5 вольта. Посмотрим сейчас на какой частоте он встанет. 180 190 кГц он работает 200 килогерц двигатель продолжает работать так значит, еще по температурам двигатель горячий уже так субъективно где-то градусов 37 вот. драйвер драйвер еле теплый ну как парное молоко может там 35 градусов Продолжаем на частоту. 205 кГц. 230 кГц. 240 кГц. 250. И 255 он встал. Так, посмотрим, на какую частоте он опять запустится. 20 килогерц, он и запустился. Теперь попробуем увеличить ток, с каким он будет работать. Так, я поставил максимум 5 ампер, посмотрим, повлияет ли это на частоту с максимальную, с которой он может работать. сильнее вибрации у него то есть вот 20 сколько он 25 килогерц он уже может встать 28 килогерц он встает соответственно увеличение тока у нас ток повредило в общем как рекомендовано два с половиной ампер на него ставить так и, и надо поменяем обратно сейчас Он спокойненько запустился и также можно потихонечку набалтовать вот ну. Сейчас я резко просто манипулирую частотой, поэтому он встает. Вот. Ну, в общем, суть какая? Если использовать этот драйвер с с таким двигателем то лучше использовать все-таки деление частоты он будет и помягче работать и повыше у него точность при такой работе значит по температурам э, двигатель уже ну, градусов 40 есть точно а драйвер ну драйвер также где-то 35 градусов с чем-то в первую очередь греется сам мотор что возможно придется какие-то или радиаторы на него ставить или еще чего ну, по идее, если плотное прилегание фланца к какой-нибудь тяжелой металлической конструкции, то тепло отводиться будет. Ну а так придется, видимо, реально какой-нибудь радиатор ставить с кулером. Вот. В общем, вот такой вот небольшой тест был. Отчасти это тест сумбурный. Вот. Ну, не знаю, возможно, кому-то он покажется полезным. Соответственно, минус этого теста был в том, что без динамометра я его мерил. Его по-хорошему двигатель бы прогнать на реальных характеристики. Вот. Ну, в всяком случае, в реальной работе можно посмотреть, как ведет, ведет себя этот двигатель вместе с этим драйвером. Ладно, видео и так уже получилось почти на 20 минут. Основные моменты понятны, что... Напряжение питания лучше давать повыше, где-нибудь в районе 15-20 вольт. А 12 вольт тоже нормально будет работать. И чем больше деление импульсов, например, 1-16, тем он мягче и спокойнее работает. На единичном делении он шипко дерганный. Но опять же все зависит от конкретной задачи и местами. Нужно именно, чтобы он с разными шагами работал. В общем, на этом все. Спасибо, что посмотрели видео. Всем пока.